Оправки тип 1340 предназначены для установки головок расточных тип 1320 в шпинделе различных станков. Соединение с головкой резьбовое. Эти оправки могут быть на конусы Морзы от 2 до 6 с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK по ГОСТ и ДИН или с лапкой по типу BE и BEK. Поэтому же ГОСТу и Дину конусами 7 к 24 от 30 до 50 по ГОСТ ДИН по типу A и U по ГОСТ ДИН по маз и с комбинированным конусом R8